Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас может быть несколько сумбурно, мы так решили собраться. Мы подумали, может, вы скучаете без нашего трепа. У нас в стране тут происходят важные исторические события, выборы, все дела вы, наверное, слышали. Одной из последних новостей стало предложение одного из кандидатов Виктора Бабарыки, нынче сидящего в тюрьме, об изменении белорусской конституции. Он предлагает отменить ныне действующую и вернуть старую добрую конституцию 94 -го года. Вот мы, собственно, и собираемся поговорить о том, что за конституция 94 -го года, насколько это плохо или хорошо, и что, в общем, так по делу предлагает господин Бабарик. Начнем потихонечку. Ну да. Собственно, идея возврата Конституции 1994 -го года, она не нова. собственно С момента первых референдумов по изменению этих Конституций, которая была и в 1995 году, и в 1996 году, была идея о том, что давайте вернемся к старой доброй, вот, которая была принята во времена демократии, в противовес той, которой, с которой собственно началась тоталитарная диктатура и так далее. Но, собственно... Я думаю, что сначала необходимо поговорить о том, что такое Конституция и, собственно, почему этот вопрос важен. Почему про него говорит не только Бабарико, но и, например, действующий президент Александр Лукашенко и говорит уже последние лет пять, что мы будем ее менять, что есть какая-то группа мудрецов, которая сидит в палатах Дворца независимости и думает, думает и все никак не придумает, это Замечу, что светила либеральные журналистики, говорят о том, что предложение Бабарики очень сильно активизирует. Нашего вождя, если раньше он обещал там через 5 лет эту новую конституцию, теперь он уже заговор буквально там, что мудрецы в ближайшие 2 года что-то родят, и там будет уменьшение полномочий центральной власти, теперь распределение ее в регионы на низы куда-то и так далее. То есть активизировалась, активизировалась эта работа мудрецов. Да. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, собственно, что такое конституция? Само латинское слово конституция означает утверждают. То есть это какой-то документ, который утверждает нынешнее государство, учреждает его, если так угодно, вот, описывает правила игры. Сам, само новое понятие, современное понятие Конституции, оно родилось из теории общественного договора. То есть сама теория общественного договора, если так кратко и немножко по-дилетантски ее описывать, она обозначает ситуацию, в которой формируется государство, то, что вот раньше было очень плохо Люди не могли договориться Они придумали себе государство Передали ему часть своих прав и свобод вот, И сказали, что вот, короче Мы заключаем с тобой общественный договор В котором прописано, что ты можешь делать Это, это и это вот, А вот этого делать не можешь ни в каком случае В противовес Этому ты будешь гарантировать нам развитие защиту нашей жизни спокойствие и так далее тут уже дальше светила вот именно теории гражданского Общественного договора, который вот появился в конце XVIII века. Они тут уже расходились, собственно, для чего нужно государство, какие функции выполняет этот общественный договор и так далее. Собственно, в конце XVIII века и появляются первые конституции, в том числе и на белорусских землях. То есть первая конституция в мире это была Конституция Соединенных Штатов, которая в 1776 году была принята, вроде бы. Вторая конституция и первая в Европе это Конституция 3 мая 1791 года, которую, собственно, в Польше есть день Конституции, который, собственно, 3 мая отмечается. Ну а мы, собственно, по старой доброй традиции изобретения этих самых традиций вот, говорим, что это была наша конституция. И вот мы такие молодцы, первую конституцию в Европе придумали. Собственно, чем же является Конституция вообще? Конституция просто действительно описывает правила игры. Она описывает, какие у государства есть учреждения вот, центральные, как формируется власть, как она функционирует, как она контролируется. Ну и в довесок она определяет основные права и свободы, которые есть у граждан этого государства. Вот. И... И, собственно, здесь мы можем перейти и к тому, как появлялась Конституция 94. -го. Ну да, я могу пару слов сказать по этому поводу, потому что я старый даже слегка помню. В начале 90-х Белоруссией управлял Шушкевич. Была такая прикольная шутка, которая объединяла фамилии Шушкевича Станислава, который был главой Парламента Верховного Совета и формально главы государства И Кевича Вячеслава Франции, Который был главой правительства И в принципе осуществлял более такое реальное управление страной И вот этот коллективный Шушкевич Из анекдота он Являлся нам постоянно в телевизоре Я был молод, шкалотой И это было очень смешно такая Голова нестандартной формы глаза, как блюдца В общем новости превращались в мультики Потом Шушкевича подвинули Вместо него появился грипп Он был увы не похож, на грипп стало не так смешно Вот, но Согласно тогдашним вызывам оппозиционной мысли, Кевич выражал мысль стать диктатором. Он вообще и так был диктатором, согласно БНФ и газете, газете Свобода, но хотел стать еще более диктаторским диктатором. И, собственно, для этого он и придумал конституцию 1994 -го года, которая делала из парламентской республики Беларусь президентской республики, ну, с довольно сильной таки президентской властью. Многие считали тогда это страшным преступлением против демократии, потому что вот у нас есть парламент, у нас есть номинальный глава государства Шушкевич, допустим, есть Кебич, который ну, весьма ограничен в своих маневрах, как тогда говорили, он опирался на маукливую большинство. И послухмянную Ну На самом деле это означает, что он опирался на парламентское большинство И вот ему как бы что-то не жилось и не спалось И решил он замутить Конституцию 94 -го года Парламент, это самая послухмянная большинство, принял Кевич пошел на выборы и неожиданно их проиграл И вот эта вот диктаторская Конституция Кевича досталась совершенно другому человеку Который совершенно не посчитал ее диктаторской посчитал явно недостаточной но я думаю, что стоит сказать, почему вообще пришли такие мысли о том, что нам нужен пост президента и так далее. Пришло это из-за того, что до 1994 -го года Беларусь жила по конституции 1978 -го года, который, собственно, был принят еще в советское время. Обращаю внимание за минусом руководящей роли партии. да, а, Потому что у нас осталась система Советов, остался Верховный Совет, остались исполнительные органы, горкомы, обкомы и вся вот эта партийная вертикаль, она совершенно понятным образом в 1991 году была устранена. То есть, в принципе, некий дисбаланс уже был в этом всем. И Кибич явно ощущал, что ему не хватает рычагов для разруливания каких-то проблем. То есть вполне себе можно сказать, что сдалась мечта анархиста по советах без mm -hmm. <laughs> Тем более, что в первом году коммунистическую партию запретили, и в том числе и КПБ, запретили. А, собственно, почему возникли такие идеи, что нам нужен президент, который будет аккумулировать себе исполнительную власть? Потому что по Конституции 1978 -го года всю. По всей полнотой вообще власти Обладал Верховный Совет Большевики не признавали принцип разделения властей С чего мы собственно и начали вот Эту теорию общественного договора Они считали буржуазной вот, И считали, что если власть будет сконцентрирована у народа Путем прямого представительства То есть если мы посмотрим вот на Конституцию 1927 года Которая была БССР То там как раз мы говорим не о представительной демократии А о прямой демократии То есть люди напрямую делегируют своих представителей советы могут в любой момент их отозвать им дают наказы что они должны принять что они не должны принимать ни в коем случае и так далее и тому подобное потом в 30-е годы эта система была скажем так приведена в более похожую на буржуазную систему где у нас появились там парламент уже который выбирается на всеобщих прямых тайных выборах и так далее но система разделения властей как не было так и не было вот. И поэтому ну, тут нас могут упрекнуть и сказать, что внутри вот этой мехистой тушки народного представительства существовал жесткий скелет партийной вертикали, который на самом деле и управлял там. Да, почему, собственно, это все и работало? Как только партийную вертикаль убрали, все исполнительные полномочия, они сконцентрировались либо у премьер-министра, который назначался Верховным Советом и мог в любой момент быть снят этим самым Верховным Советом и так далее, либо у, председ... у спикера Верховного Совета, то есть главы парламента. Вот. Причем э, функции главы государства по факту исполнял спикер Верховного Совета. Ну, пока и функцию представительскую он встречался там, с главами иностранных государств и так далее, но реальной экономики, например, Кирил Да, и все функции там по назначению каких-то органов власти, по формированию их и так далее, и так далее, они все относились к компетенции Верховного Совета. В ситуации, когда не было какой-то партийной системы с партийной дисциплиной, когда не было четкого разделения фракций ну, и какого-то механизма договариваний и так далее и тому ну, подобное. Если так, может быть, объяснить вот в этом Верховном Совете доставшемся на понаследие от СССР, который выбирался в 90-м, кажется, году, был... Около 10% оппозиция БНФ Собственно первая наша старейшая партия Которая тогда провели вот это Все остальное это была Ну вот та самая молкливая большесть Или послухмяная большесть Много из них потом как бы оформились в коммунистическую фракцию Насколько я помню Но в целом там председатели колхозов, директора заводов И всякое вот такое вот То есть на самом деле проблемы еще не было Возможно благодаря отсутствию партийной системы Вот если бы она появилась и при таком разделении То парламент мог бы превратиться в определенный хаос И тогда как бы нет, ну, если бы были какие-то механизмы, ну, когда у нас есть какая-то институциализированная структура, главам этих институциализированных структур проще договориться, чем вот если мы почитаем, например, воспоминания того же Наумчика о работе парламента в 90-е годы, то это выглядит так, БНФ хочет продавить какой-то закон, у него не получается, они начинают подходить к каждому депутату. И убеждать его, почему вот именно он должен проголосовать за этот закон, а никто другой не может Если бы эти все были депутаты от каких-то партий, фракций и так далее и тому подобное То была бы какая-то дисциплина, вот, было бы указание там сверху, что мы всей фракции голосуем так Если человек проголосовал не так, то его на следующих выборах просто не будут выдвигать Потому что он нарушил партийную дисциплину, например вот. И это рождало для исполнительной власти очень большое количество проблем, потому что хочешь ты принять какой-то закон, нужно тебе отправить его в парламент, вот или хочешь назначить каких-то людей в какой-то орган власти, mm -hmm. или еще что-то. И начинается постоянное обсуждение. Плюс еще были же постоянные прямые трансляции из, Очень весело, <свят> <свят> из зала парламента, а значит, что это каждый депутат <свят> старался показать себя, какой он молодец, какой он за народ и так далее. В итоге это превращалось в говорильню. Многие вопросы они просто не могли оперативно решиться. То есть в Беларуси парламентская... была парламентская республика, в России в Украине были президентские республики на тот момент. И если мы посмотрим, как принимались решения, то в России в Украине они принимались, в принципе, сознательно руководством страны, а у нас это была в основном реакция. То есть вот был советский рубль, вот нужно там думать, будем мы принимать свою валюту, не будем принимать свою валюту, принимать, когда все просто примут. Да. мы оказываемся перед опасностью того, что все рубли кроны ну, а тогда мы вынуждены. <им 1952> да. да, там еще какие-то вопросы возникают и начинается вот это вот тотальное обсуждение без каких-то решений. Поэтому. То есть я думаю, что дело не в злой воле диктатора Кирби, ситуация назарела? Да потому что исполнительная власть хотела себе больше полномочий просто для того, чтобы эту власть осуществлять. Вот. Поэтому была придумана Конституция 1994 года. Вот. Были, это был не единственный проект, то есть Конституционная комиссия заседала с 1991 -го года, если не ошибаюсь. Она представляла какие-то проекты, Были проект 1992 -го года, 1993 -го года. В 1994 году наконец собрались, проголосовали, похлопали в ладоши, встали вот, под гимн, все в порядке. Подчеркиваю, она не принималась на референдуме, она принималась Верховным Советом, и логическим следствием из нее стали выборы первого президента Республики Беларусь. Да, но не переизбрание Верховного Совета, да, к слову. <с> вот, Верховный Совет, который был избран в девяностом году, в котором было 360 депутатов по Конституции 1994 -го года, должен был превратиться в Верховный Совет с 260 депутатами. Вот, но как бы решили свой срок досидеть до 1995 -го года и провести выборы в соответствии с уже новой Конституцией. И, собственно, к чему это, собственно, привело? Потому что история не закончилась и началась, на выборах победил другой человек, которому этой консистенции показалось мало. Да, человек, который говорил, что полномочия у президента царские, внезапно захотел себе больше полномочий. Вот. И почему это, собственно, возникло? Потому что, опять же, не было какой-то уже устоявшейся структуры, какой-то политической культуры, вот, каких-то э, партий и прочего, которые умели договариваться друг с другом и так далее. Вот, в итоге у нас появился один президент со своей командой, который хотел проводить реформы, и был парламент, который как-то стал в оппозицию этому президенту. Как кажется, мы тут видим как раз вот действие этого самого разделения властей, вот, что как бы власти друг друга начинают ограничивать, но к... Уже с первых месяцев президентства Александра Лукашенко они начали друг друга не ограничивать, они вошли в такой очень напряженный клинч друг с другом. Mm. Ну, да, фактически, если мы так э, попытаемся датам привязать, если кто не помнит, не такой старый, э, лето 1994 -го года побеждает Александр Григорьевич. Если я правильно помню, лето 95-го уже референдум по первым изменениям в Конституции. То есть буквально за год как бы, ситуация в отношениях с парламентом обострилась до такой степени, что он уже идет, как бы пытается этот парламент, как говорится, попустить немножко. И осень 96-го, второй уже, как бы, просто пуля в голову, последний референдум, который меняет все, разгоняет Верховный Совет, по сути, тогдашний, и образует вот этот нынешний двухполатный парламент. То есть события развивались по нынешним меркам крайне стремительно. Причем, чтобы был понятен уровень всего, что происходило тогда в 90-е годы, когда в 95-м году избирали парламент и Верховный совет не смогли избрать всех депутатов. Вот. Но ну, тебе выборы... скажут, я на самом деле помню, как бы да, исполнительная власть очень очень активно работала на это. А, была массированная агитация, что политики они вам не нужны, они вот все это говорили, да, вы вот голосуйте за хозяйственника, получше вообще туда не ходите на эти выборы. То есть в принципе власть работала на выборы, ставят в 13-й совет. Поэтому, может быть, так и получилось. Если бы она не работала, ну, ключ уже был, и она работала на этом. Да, но, тем не менее, Верховный Совет, он кое-как собрал 179 депутатов, если я не ошибаюсь, из 260. Сказал, ну, в принципе, этого достаточно, пятый тур выборов мы проводить не будем, вот. и поэтому продолжили работать как есть. Большинство в этом парламенте занимает... Гордая фракция Аграриев во главе с Семеном Шарецким, ну и гордая фракция коммунистов во главе с Сергеем Калякиным. А, Бноев пролетел, вместо него появилась ОГП, как минимум националистическая, такая либеральная сила. Да, но, собственно, изменения назрели. Скажем так, в пятом году были проведены изменения в Конституцию 1994 года с тем, что добавился второй государственный язык. Давай как-то попытаемся для зрителей так по пунктам. У нас есть Конституция 1994 года, президент избраны по ней, он входит в клинч в парламент, он не отменяет Конституцию, он вносит правки через два референдума. Первый референдум у нас что меняет там? Он меняет флаг Герб. Uh -huh. добавляет русский язык как государственный, государственный. ход, он добавляет возможность распуска парламента президентом и он, собственно, <смех> обозначает курс на сближение с Россией. То есть, на самом деле, еще в плане как бы, структуры Конституции вроде нет ничего трагического. Но оппозиция это воспринимается как страшное поражение. Это наши вековые символы, которые существуют два года. <смех> Внезапно отменили. <смех> как бы и союз с Россией ужас-ужас. Клинчус углубляется. Весь 90% 5 -й, 96 -й год, массовые митинги В принципе, развязка вот этого референдума 96-го года Это же Лукашенко пытается парламент объявить импичмент И практически его объявляет Лукашенко угрожает Приезжают товарищи из России, Строев и Селезнев Руководители российского парламента Пытаются младших братьев как-то мирить Вроде им даже удается их помирить Но потом как бы они все равно ссорятся Лукашенко говорит, что хоть трава не расти референдум будет не... Я не рекомендательным, а обязательным Парламент в принципе не может с этим ничего сделать И в общем-то утирается Многие называют это переворотом я бы тоже назвал это переворотом, если бы на кого-то там посадили, убили или что-то такое. А так, ну, как бы, пацаны перепугались, мягко говоря, и, в принципе, уступили. Но после этого несколько человек уехало из страны, <свят> да. И вот именно э, вот этот, как бы, референдум 96-го, он уже обозначает реальные изменения в структуре, как бы, всей власти. Это вот реальные изменения Конституции, хотя, как бы, это не называлось новой Конституции, это изменение в Конституции. И это у нас но по факту это можно назвать и даже и новой конституцией mm -hmm. потому что вот мы говорили о том что давай поговорим <свят> <свят> да мы говорили о том что конституция она задает государственную структуру какую то вот. И вот эта самая государственная структура, она на референдуме 1996 -го года претерпела очень большие изменения Причем стоит сказать, что не один э, Лукашенко хотел менять Конституцию mm -hmm. а Хотели менять ее и, собственно, представители Верховного Совета И представили свой собственный вариант, в котором должность Президента вообще отсутствовала да, вот. Президент говорит, нам надо больше полномочий, фракция коммунистов и говорит, ой, давайте меньше полномочий, давайте я вообще уберем Предлагает, предлагает вернуться к, до Конституции 194 -го года, то есть к парламентской республике. Но понимаю, они просто да? перекинули полномочия, которые были у президента, в полномочия парламента. Ну, то есть его а устранили, насколько я помню. Ну, ну да. да, да, да. Вот. И самого, самой функции такой президента в этой Конституции не было. А, собственно, что. По президентским правкам, что? да. да. Президентские правки, они, собственно, вот, касающиеся государственной структуры, они были довольно обширны. Во-первых, Во президент перетянул себе большую часть полномочий Верховного Совета. Если смотреть, как это изменилось, то есть то, что было у Верховного Совета, оно просто переходит в раздел президента Республики Беларусь. Вырезать, встали. Да, примерно так это, судя по всему, и составлялось. Плюс ко всему сам парламент претерпел очень большие изменения. Раньше парламент был однопалатный, который избирается на, по мажоритарным округам и так далее непосредственно 260. народу. 260, 260 человек. А, в, в варианте, который предложил президент, парламент становится двухпалатным. Он меняет название, то есть раньше был Верховный Совет. Этот парламент новый стал называться Национальным собранием из двух палат. Совет республики и палата представителей. Практически как в Соединенных Штатах, собственно. Вот. Причем и формирование такое же, как в Соединенных Штатах. Нижняя палата формируется народом. По моему литературному Да, а верхняя палата она формируется от регионов, от областей и города Минска. И, и президент, президент не забыл себя, и 8 человек назначаются президентом. То есть это как бы вот представители группа. местных властей, можно так да, сказать. Да, и они выбираются на... На сессиях местных советов. вот Местный совет, я не знаю, Облский. Э, э, да, да. Нет, О, облсполковый облсполковый. Гомельский, например, был исполком СЕЛ. Проголосовал за 8 человек, которые будут представлять Гомельскую область в Совете Республики. Эти 8 человек поехали в Минск на Красноармейскую улицу, там заседать и голосовать. Собственно, был создан Комитет государственного контроля. По данной конституции. До этого существовала контрольная палата, которая, собственно, как и контрольная палата там вроде бы в Российской Федерации, очень обворожительно есть. Да, они, собственно, она контролировала какие-то финансы государственные и так далее. Комитет государственного контроля обладал довольно широкими полномочиями. На него сейчас очень сильно обижаются предприниматели, которые от него очень сильно страдают. И Вот. Конституционный суд претерпел изменения. Раньше было 11 представителей в конституционном суде стало 12, причем половину назначает парламент, половину назначает президент лично Вот, соответственно ну, как бы можно уже видеть, что тут заложены определенные дисбалансы, потому что если парламент назначит не тех, но парламент с тех пор назначался так, как нужно было, поэтому никогда это к каким-то конфликтам и не приводило собственно, ну, так если резюмировать этот наш исторический блок, то я бы обратил внимание на то, что Первое и главное — это все-таки Конституция 1995 96 годов, мы будем ее, например, так называть. Есть момент, она принята на референдуме, то есть как бы вроде закреплена голосованием, да, могут быть и были вопросы по поводу там, прозрачности честности, но... То есть отменить результаты референдума... То есть, Чтобы ее поменять, надо было как-то перепроводить референдум, были просто забиты на результаты, как сделали с референдумом по поводу сохранения Союза. То есть немножко стрёмный юридический казус получается. И, как бы, во-вторых... Ну, лично для меня кажется прикольным парадоксом, что мы сейчас пытаемся вернуться как идеалу к демократии к институции 1994 -го года, при том, что там в 1993 она считалась интригой диктатора Кевича с целью просто поднять под себя все. Но если углубляться во всякие такие вещи, которые у нас любят ходить в оппозиционной среде или около оппозиционной, или в той же, которая называется Рада БНР и прочее, она была еще и принята нелегитимным парламентом. Да, да, потому что э, Все вопросы к Верховному Совету вот до 1995 -го года, они были в том, что это был парламент, избранный еще при Советском Союзе. Вот. И вот у нас с 1994 по 1996 год сплошная драма, перевороты и какой-то трэш. Выстрадали, родили Конституцию вот эту 1995-1996 годов. Прошло 25 лет. Что мы сейчас видим? Мы видим, что эта Конституция не устраивает буквально всех. И ладно бы она не устраивала Бабарику, который хотел бы, может, более слабого президента видеть, но она даже не устраивает президента, который вот вроде хотел аж песчан. и теперь как бы сам говорит о том, что ее надо менять, надо что-то перераспределять и так далее. Почему? Ну, основная проблема Конституции, собственно, 95-96 годов, 96 -го года, если уже так говорить, вот, это в том, что она, по сути, не работает. Вот. Причем она не работает на очень многих уровнях. И она, же порождает, порой, потому, что... Потому, что она же жесткая власть, все. <св> И она порождает множество порочных практик. Ну, насчет того, что где она не работает, самый такой яркий пример, это вот в Конституции записан такой орган власти, как Высший хозяйственный суд, который раз разбирает экономические дела. Вот, А в Республике Беларусь высший хозяйственный суд отсутствует. Но он был, right. он был вот, но несколько лет назад, вот он был ликвидирован. То есть это как в Windows накапливаются ошибки, ошибки, и периодически надо как-то эту новую систему ставить. Ну да, что-то в этом роде. Причем понимание того, что как бы это странно, когда в Конституции у нас записано, что такой орган существует, описано, как он формируется, на что он влияет и так далее и тому подобное. Он ни в одной статье, даже не в двух упоминается. Вот. А он так раз и указом ликвидируется, и сраж, а его полномочия передаются в Верховный суд, то есть в другой орган. Ну, это не самое, скажем так... Хорошая ситуация для государства и соблюдение вообще э, законности, которая существует. Ну, средний скажет, что... Господи, это не так важно, какие-то там эти бюрократы там пересели с кресла в кресло Да, но так можно много чего объяснить Вот. Второе, это что Конституция 96 -го года, она порождает очень множество порочных практик Например, в Конституции 1996 -го года президент может издавать декреты, которые имеют силу законов у -у -у. И активно пользуется этим Да, активно пользуется То чем... есть я вообще вспомню, что у нас все самые такие как бы изменяющие реальность законы, самые важные, они идут как декреты. Да, и которые дают определенные преимущества определенным группам людей, которые эти преимущества забирают или которые, наоборот, угнетают э, большую часть населения, если мы возьмем, например, тот же декрет номер да. три. Вот, Тунецкий? Да, да, да. Вот. Собственно, поэтому большинству чиновников, исполнительной власти и так далее, если они хотят продавить какое-то решение на уровне законов, им... Не так удобно это делать через парламент, потому что в парламенте есть процедура. Что сначала закон поступает на рассмотрение Потом он рассматривается в комиссиях Потом идет первое чтение Потом второе чтение Потом принятие в Нижней Палате Парламента Потом в Верхней Палате Парламента Потом президент подписывает И как ты справедливо заметил У нас до сих пор там нет фракций да. То есть у нас там был ЛДПБ какой-нибудь Это два человека там КПБ это один. один да, КПБ это четыре или пять Одиннадцать Хорошо Короче там 90% этого самого Как он называется палаты представителей Это без партий, избранные по мажоритарным округам, беспартийные люди, ну, все, все те же директора поликлиник, там, заводов и чего-то такого. То есть можно было бы прийти в афрацию до добазариться, но тут по ходу снова надо со всеми в отдельности. Да, и даже вот несмотря на то, что наш парламент готов принять, судя по всему, все, что угодно, что им спустят из, например, Совета Министров или еще откуда-то, вот сама процедура, она довольно долгая, она довольно сложная. Решение хочется принимать быстро. Поэтому как они делаются? Пишется проект декрета, Президент Республики Беларусь отправляется в администрацию президента, в администрации президента с нужным ведомством это все обсуждают, решают быть или не быть, да, и президент подписывает это как декрет. Это гораздо быстрее, чем публичное обсуждение какое-никакое, вот, голосование и так далее, там, может, какие-нибудь депутаты скажут, что нет, мы не будем голосовать, я не знаю, за... То, чтобы безработные платили. Ну, вроде бы, это редкие коррекционные случаи, когда они у нас выступают против предложений испущенных. Да, очень редкий. И вдобавок. Само национальное собрание оно начинает восприниматься как такой отстойник для тех людей, которые для системы уже в целом бесполезны. Ну как в советские времена, профсоюзы, там да, и что-то такое комсона, да, да. да. То, есть... То есть там очень много быстро бывших министров, например, вот Качанова была там руководителем администрации президента, сейчас председатель парламента. Верхний персопован. Да. Но тут на самом деле все. Ну, вот, если мы про Качанову говорим, все сложнее, потому ну, что я, как бы, человек, как мы видим, все еще при видим. власти вот, и пользуется большим доверием, совсем не в отстойник его отправили. Вот. Но само национальное собрание оно уже перестает инициировать сами законы. Им гораздо проще. Вот пришел с Совета министров что-то, они начинают это обсуждать, вносить какие-то свои предложения, работать в комиссиях, получать свои зарплаты. Потом, после того, как свой, свой срок досидят, они могут попасть либо в 30%, которые останутся, дальше сидеть, либо пойдут на какую-нибудь государственную работу. Ну, слушай, тут, наверное, зададут вопрос. Понятно, почему, допустим, мы вот сейчас сидим и критикуем. Понятно, почему Бабарыка, наверное, это критикует. А президента что в этом не устраивает? А президента, как мне кажется, в первую очередь не устраивает то, что, во-первых, у него слишком много полномочий. Вот. И 26 лет заниматься тем, что ты картошку помогаешь перебирать, это довольно выматывает. А Во-вторых, его не устраивает то, что он не может просто понять, как ему хорошо уйти, потому что президент не молод, и он, как мне кажется, довольно умный человек, он понимает, что он не вечен. Вот. И как бы будет что-то и после него. И Человек, который придет на его место И который будет обладать такими полномочиями У которого будет такое влияние на все государство Он может быть как благом для этого государства Так может быть и абсолютно неблагом Как для этого государства, так и для ряда людей Которые, собственно, рядом с президентом находились Очень долгие годы и так далее То есть, ну, если он хочет как-то себя обезопасить Ему нужно создать это самое разделение властей Чтобы никто не мог а, друг друга скажем так обвинить в чем-то, посадить и навязать именно ту модель которая характерна только для одной группы плюс ко всему сейчас, если вот например в 95-96 году у нас была одна структура экономики вот у нас было, было одно соотношение классовых сил в стране, то сейчас совершенно другое тогда господствовал государственный сектор и промышленность в структуре так сказать, ВВП и всего подряд да, а сейчас сфера услуг Большая часть населения работает в частном секторе. Вот, и, э, скажем так, та часть государственной собственности, которая остается, это либо столовое серебро, которое, скажем так, э, на которые полагают глаз очень многие. Ну, имеется вот. в виду, если кто не знает, э, бюджетообразующие крупные предприятия, типа белка ли, нефтепереработка. Предприятия, которые практически гарантированно всегда приносят прибыль и до сих пор их сохраняют в госсобственности, ну, потому что они гарантированно приносят прибыль. Да, а могут приносить прибыль в карман кому-то другому. Вот. И поэтому, опять же, нужно страховать риски. То есть если мы выстраиваем какую-то систему, которая основана на разделении властей, на передаче определенных полномочий и так далее, ни одна из тех групп, которые потом образуются и которые будут бороться за власть, она не сможет получить всю полноту этой власти. Придется договариваться. И таким образом сама вот эта вот фигура человека, который решает все, и который такой судья, который не дает ни одним получить все подряд, ни другим получить все подряд, она будет, по сути, не нужна и не будет вызывать какого-то конфликта. Ну, к сожалению, мы не можем пока обсуждать конкретно, чего хочет Александр Григорьевич, потому что мудрецы Пока еще не предоставили на суд общественности какой-то документ, где мы могли бы посмотреть и точно сказать. Есть какие-то намеки, но намеки обсуждать, наверное, как бы, вряд ли стоит. Ну, мне кажется, может быть, все-таки резюмировать какие-то основные баги вот этой Конституции 96 -го года, которые, наверное, сейчас вызывают наибольшее там, отторжение части какой то населения, наибольшее неудобство, ну, чтобы просто вот как резюмировать списком. Ну... Первый, самый большой баг текущей Конституции, это то, что описанная в ней система государственного управления не соответствует той системе государственного управления, которая существует сейчас. Вот, второй... Это очень сильное перераспределение полномочий в сторону не просто одной из ветвей власти, а в пользу одного должностного лица. То есть президент у нас не может даже считаться исполнительной властью, потому что он по сути и исполнительная, и законодательная, потому что через декреты он может издавать закон по факту. И он же судебная, потому что у него есть там право на помилование и прочее. Вот. Соответственно, нужно как-то эти полномочия разграничить и сделать все государством менее зависимым от одного человека, потому что э, никто ни в государственном аппарате, ни те, которые живут в Беларуси непосредственно, не хочет, чтобы там, от воли одного человека зависело то, как, собственно, они будут дальше жить. А, ну и... Собственно, остальные изменения, они, по сути, могут быть косметическими То есть вот это, вот это два основных, к которым, собственно, и есть самые большие претензии Можно говорить, что Конституция не соблюдается, там, что вот у нас есть там, право на свободу собраний Государство не гарантирует это право на свободу собраний и так далее Но если мы посмотрим на любое другое, в том числе западноевропейское государство То подобные претензии можно высказывать и у них вот. Ну и в целом, как бы, это уже вопрос правоприменения а не вопрос именно описания системы. Если я тебя правильно понимаю, ты говоришь о том, что все вот эти права и плюшки, это, скажем, если они не работают, это полбеды, но если не работает разделение властей, то это совсем плохо. И если, скажем, оно вызывает трение внутри аппарата или там отсыхание каких-то ветвей, то тогда совсем беда. Я ну, в понимаю? в рамках буржуазного государства, mm -hmm. да, вот. Само собой, идеальной была бы система, если бы народ напрямую мог представлять себя во власти, мог влиять на э, принимаемые решения, мог отзывать там министров, если они что-то не то делают, вот или там ведут себя неподобающим образом. вот. Но, тем не менее, мы сейчас говорим ну, да, может, о типующих Ну и тут, наверное, вопрос, ради которого отчасти мы и собирались. С 96 -го года конституция нас там не устраивает... По кучу причин она не устраивает. Все, как мы выяснили, и все такое. А, насколько адекватно предложение откатить систему и вернуться к Конституции 94 -го года? Ну, насколько она адекватна, мы можем посмотреть опять же на то, что вот буквально сразу после того, как эту Конституцию приняли. У нас спустя два года возникла резкая необходимость ее менять кардинально. Да, она возникла буквально сразу. Через два года ее резко изменили. А, да, и из-за этого можно сделать выводы, что система сдержек и противовесов, если уже говорить такими терминами, в Конституции 1994 -го года была реализована весьма слабо. То есть появляется у нас как только новый сильный лидер Он сразу же попытается нагнуть парламент Как уже по проторенной дорожке Пойти уже один раз хорошо получилось Два референдума и снова возвращаемся к 96-му Да, к тому же какой-то стабильной политической системы вот, которая была бы похожа на политические системы, там, например, западноевропейских государств, или восточно европейских государств, в которых эта шибка-валка, но все еще продолжает работать и работает более-менее стабильно, Вот у нас нет. Слушай, у меня вообще такая мысль, когда эти первые конституции принимались, говорилось же, что конституция это святая совершенно штука, которая вот там в каком-нибудь нормальном европейском строении в Соединенных Штатах, там, я не знаю где, наверняка. А тут мы каждые четверть века, даже ну, некоторые, каждые два года начинаем менять. Это вообще нормально? А, с одной стороны, да. Если мы смотрим на идею Конституции, вот, то Конституция – это штука на века. Вот, мы описали, как государство должно выглядеть, и как бы поэтому и работаем. Но даже в Конституцию Соединенных Штатов вносились поправки, вот, и довольно много. собственно, Во-вторых, во, во многих и западноевропейских государствах, и в других государствах, вопрос принятия новых конституций, он тоже периодически возникает. Вот, возникает он обычно, если соотношение сил в обществе, оно резко меняется, и появляется необходимость там, усилить одну из ветвей власти, да, да, наоборот, собрали, ослабить Кто-то собрал большую банду и наставит на пересмотре общественного договора в свою пользу. Да, тем более, что если мы посмотрим, например, на ту же Францию, что во Франции э, Четвертая республика просуществовала буквально считанные годы. Потому что вот после 1944 -го года, после освобождения Франции, была принята Конституция 4 республики. Да, Четвертой Республики была принята Конституция. Проходит несколько лет. У нас появляется необходимость борьбы с коммунизмом и так далее и тому подобное, и появляется сильный лидер, лидер Шарль-де-Голь. Вот у нас появляется Пятая Республика, уже меняется конституция этой самой Четвертой Республики. То есть комплексовать не стоит по поводу регулярного пересмотра общественного договора? но да, главное, чтобы он просто соответствовал э, текущему состоянию общественных сил и в принципе всех устраивал. Но как только появилось предложение вот это вот вернуться к Конституции 1994 года, сразу с одной из сторон, так сказать, политического поля последовала очень такая реакция про как же русский язык. Да. А, собственно... ну, то есть, как бы вот этот референдум, он, может, принял плохую конституцию, но он еще комментировал двуязычие. Да. Потому что во времена Шушкебича, как бы, я помню, как страдали мои преподаватели, которых массово-срочно переводили на белорусскую мову, это всем сильно не нравилось. Да, и здесь, собственно, мы встаем на то, чем, собственно, отличается Конституция 94 и Конституция 96 -го года, если называть ее вот. ну, таким да, образом. Называться. Да, для удобства, э -э скажем так. И здесь стоит обратить внимание, ну, все сейчас, ну, вот тот же штаб Барика и его, скажем так, агитация сейчас направлена на то, что вот у нас есть текущая политическая система. Тогда была лучшая политическая система, например. И давайте вернемся к этому. И если мы, например, слушали недавний выпуск Чалова на футболе, он говорил, что вот возврат Конституции 1994 -го года, на самом деле позволяет да. решить сразу все проблемы. проблемы. Да. Потому что там и КГК отсутствует, и язык один, языковая проблема сразу снимается. Да. Хотя на самом деле она ставится только сразу же. вот Снова в политическую повестку. Но не только. То есть даже если мы опустим, например, структуру государственной власти и не будем трогать, там конфигурация, сколько полномочий у парламента, сколько у правительства, сколько у президента, есть президент, нету президента и так далее, это все вопросы, которые простые люди обычно не решают. Они один раз, раз в 4-5 лет сходят на избирательные участки, поставят галочки в зависимости от того, кто провел более удачную агитационную кампанию, вот, и, собственно, больше у них каких-то возможностей влиять на то, что происходит в верхах, нету. То есть даже сейчас у нас это так происходит. Я очень сомневаюсь, что после внезапно того, когда у нас будут, например, считаться голоса, вот, открыто там с показом каждого бюллетеня, чтобы ни у кого не было вопросов, кто побеждает, кто не побеждает, что... Простые люди будут иметь возможность влиять на принятие решений. Но ну, простые не будут, поскольку Конституцию пишут непростые люди, вряд ли они будут писать для простых людей, кроме этого. Да, а кроме этого у Конституции есть две стороны. Одна сторона, она описывает государственный аппарат, то есть она описывает структуры власти, описывает полномочия, там говорит, где полномочия одних заканчиваются, где полномочия других начинаются и так далее и тому подобное. Другая часть Конституции это идеологическая. То есть Конституция обосновывает, что это за государство такое, Республика Беларусь, что она гарантирует своим гражданам, за что она выступает и так далее и тому подобное. Ну, то, что касается вот именно прав, свобод и гарантий их реализации. И вот про эту часть, которая обычно в первых двух разделах Конституции содержится, при обсуждении конституции возврата Конституции 1994 -го года обычно не упоминают А на самом деле а там, там есть и много чего есть То есть, например, уже вторая статья, она содержит различия вот. Причем, казалось бы, Конституция 1994 -го года Статья звучит следующим образом Человек является высшей ценностью общества и государства казалось бы Что можно вот Конституция с изменениями и дополнениями Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. То есть, ну, с никого. одной стороны, вода и вода, но с другой стороны, как-то более конкретизировано. Вот. Следующее, например. Статья 8. В Конституции 1994 -го года один из... Одна из частей нынешней не содержится. Например, Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них. То есть, в принципе, можно, конечно, обойтись и без этого, вот без какой-то конкретизации. Но, с другой стороны, тоже как бы, указание на то, что как бы, блоковый какой-то статус и там не участь. Мы по Конституции 1996 -го года можем в Европейский Союз вступить, и будет сказано, что это в соответствии с нормами Конституции. Прости, немножко и... запутался в 1994 году. А в четвертом году этого не было. Там было в статье просто про признание приоритета принципов международного права, вот, и не допускается заключение международных договоров, которые противоречат Конституции. Но тебе тут могу сказать, что это все-таки частность. Да, это человек. А в экспортной власти не стоит таких мелочей. Да, а теперь более конкретно. То есть в Конституции 96 -го года сказано, что собственность может быть государственной и частной. В Конституции 94 -го года сказано про равные условия и равную защиту для развития всех форм собственности. Что это за все формы собственности не поясняется? Ну, видимо, еще кооперативно. Плюс, возможно, вот плюс в 1996 году государство способствует развитию кооперации, вот. оно же гарантирует всем равные возможности использования способностей имущества для предпринимательской иной незапрещенной законом экономической деятельности, то есть внезапно права предпринимателей у нас прописаны в текущей Конституции. Вот. Собственно, и самое что важное, вот в этой статье чего нету в Конституции 94 -го года: недра, воды, леса составляют исключительную собственность государства. По Конституции 94 -го года не поясняется, что все это является только собственностью государства. То есть это регламентируется законом. Там сказано, что порядок. Могут быть определенные объекты, которые находятся только в собственности государства, а также закреплено исключительное право государства на, на осуществление отдельных видов деятельности. То есть парламент принимает закон о том, что у нас допускается частное владение недрами, лесами, водами и так далее. У нас есть недраводы и прочее. принципе, Если мы насилие. просто откатываем систему из завтрашнего дня, у нас э, действует Конституция 94 -го года, продавайте хоть все. Закон не запрещает. Да, я так понимаю. Вот если так резюмировать просто. Да, ну нужно смотреть, если у нас пояснение в каких-то других mm -hmm. законодательных актах, но Конституция сама не запрещает. Mm -hmm. это. Вот плюс земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства. То есть тоже указано, что э, в шестом году, году этого нет. Вот. Указано, что государство устана... устанавливает особый порядок перехода э, других объектов в частную собственность. То есть ну, то самое столовое серебро, крупные угу. предприятия и так далее. То есть у нас они сейчас буквально личным решением президента продаются или а не продаются? Да. Вот. И следующий пункт, который особенно интересен и не менее странен в своей формулировке, но все же. Государство гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении предприятиями, организациями и учреждениями с целью повышения эффективности их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни. Вот. То есть по факту, по Конституции 1996 -го года, можно хоть рабочий контроль на предприятиях вводить, вот, Конституция это позволяет делать, тем более на государственных предприятиях. Вот. Собственно, что дальше? Собственно, вопрос о языках. Конституция 1994 -го года — это государственный язык, белорусский язык, русский язык — язык междунационального общения. С очень непонятным статусом. Насколько я помню, тогда это было, все реально не понимали, что это такое. То есть это вроде как по-русски говорить можно. Ну, но, да. в принципе, белорусизация была системой образования, довольно неуклюжая, нелепая и тяжеловесная. От нее многие страдали, но она была. И, в принципе, если, вот, скажем, допустить, что это возвращается, мы получаем кучу энтузиастов, которые уже любят строчить жалобы нам на таксиста, который с ней по-белорусски не разговаривал, который эту деятельность ставит просто на промышленную основу, и многим становится нелегко. В общем, меня просто немножко, на самом деле, как-то уши отсыхают, когда я слушаю юридические формулировки хотелось бы как-то своими словами что ли резюмировать есть ли в этом некое мелкое мошенничество это мы предлагаем просто откатить потому что мы внезапно получаем два очень важных вопроса которые как-то в полу борьбы затираются, и внезапно мы просыпаемся завтра, у нас один государственный язык белорусский. Внезапно мы просыпаемся завтра, у нас можно продавать землю сельскохозяйственного значения какого угодно, просто вот если кто-то стоит на низком старте и ждет изменения Конституции, он получает массу интересных бонусов, и такие вопросы, наверное, стоило бы как-то обсуждать. То есть не то, что вернем сладные добрые времена, а вот конкретно это вы хотите вернуть? Можно. Ну да, поэтому, собственно, и вопрос должен ставиться именно таким образом. То есть, и даже здесь, вот если мы то, то есть, если Бабарика предлагает референдум. референдум по возвращению Конституции, логично не возвращать Конституцию, а расчленить ее на блок каких-то основных вопросов: типа а возвращаем ли мы частную собственность на Землю? Да. Это, а возвращаем кстати, ли мы белорусский как единственное государство? Да, и это, кстати, тот же прием, который, собственно, сейчас в России используется Когда они в Конституцию вводят сейчас тоже поправки И там есть поправки про индексацию пенсий И там прочие вот такие социальные Про особый статус русского языка там вот Люди говорят, как они любят русский язык Поэтому приходите голосовать за поправки И так далее и тому подобное А вместе с этим Получается, идет, что как бы, президент может баллотироваться и дальше, вот, что там создаются какие-то новые государственные органы власти непонятные, с непонятными полномочиями и так далее. Поэтому, да, как бы, самый логичный вариант, если как бы, мы принимаем за основу там, Конституцию 1994 -го года, это голосование по блокам или даже по отдельным вопросам этой Конституции. Вот, потому что ну вот, в первых двух разделах это имеет довольно интересные отличия. То есть, например, опять же, если вот возвращаться к конкретике, в статье 21, статье 21 Конституции 1994 -го года указано, что государство гарантирует права и свободы граждан, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государств. А, собственно, в Конституции 1996 -го года в принципе, то же самое, но вставлен абзац, который говорит следующее. Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий. То есть, с одной стороны слова, с другой стороны, как бы это провозглашается целью. Но тут, знаешь, мы, на самом деле, становимся на скользкую почву. А, вот посмотри, до чего мы уже с тобой договорились. Вроде Конституция 96-го года плохая. Там перекосы в сторону президента и так далее. Вот говорим, что -го то тоже плохая. И нам вполне резонно скажут, так вы, ребята, все-таки за вечного нашего Александра Григорьевича, который по этой Конституции имеет право баллотироваться бесконечно. И вы, вы, как бы вот мы же предлагаем вернуться в хорошие времена, а вы тут сейчас защищаете что в итоге? А, в итоге... Как мне кажется, стоит просто не манипулировать такими вопросами. Потому что а, есть определенные проблемы, которые есть у текущего белорусского государства и у тех структур и систем власти, которые в нем существуют. А, есть пути решения этого всего. И не нужно подменять решение одних проблем ухудшением положения других людей, которые, собственно, поэтому и живут. То есть, если мы, опять же, говорим там про Конституцию, которую предлагает президент, Непонятно вообще, что там будет. Вообще непонятно. Нету. А, есть какая-то группа мудрецов, которые, как сам президент говорил, но Предлагает.. Да, вот? Да, это можно будет обсудить. Да. Которые предлагают ему какие-то варианты, они его не устраивают и так далее. Что это за варианты? Что там сказано? Вдруг Беларусь переселится на Небиру в соответствии с этой конституцией. А здесь будут жить какие-нибудь рептилоиды и так далее. Это никто не знает. Но раньше мы уже узнаем. Да по конституции 94 -го года 94 -го года говорят что вот смотрите у нас есть политическая система такая хорошая ну да есть вопрос с языком а тут внезапно оказывается что тут и вопросы собственности они тоже получается, стоят на на кону и там вопросы даже я не знаю положение женщин то есть они в конституции 96 -го года прописаны Чуть более подробно. Конституции с 94 -го года не так подробно прописаны, например, и так далее. То есть единственным хорошим вариантом, собственно, за который я, собственно, выступаю и думаю, что ты со мной согласишься, это... Я бы даже предложил, поскольку времена неспокойные, бацилла шизы косит там, наши ряды, и фейсбук, и все такое, и все лепят ярлыки, там ты... То ты этот... Надо самим нарисовать ярлык. За что? Вот белорусские левые, как тебе кажется, должны как сформулировать свое отношение к изменению Конституции? Менять надо, но не 94 год. Менять не надо. Менять на что? Как мне кажется, позиция у левых может быть одна. Менять надо, менять должен непосредственно сам белорусский народ, который, собственно, сам осознает, что ему необходимо, и чтобы не были какие-то люди, которые говорят махают морковкой перед ним или говорят, как все будет прекрасно дальше и, и так далее и тому подобное. А чтобы он сам понимал, за что он реально голосует и какие э, последствия для него личные и для страны в целом это будет нести. Я боюсь, что так не получится, потому что политические акторы наши в этом не заинтересованы. Мы будем иметь, грубо говоря, выбор из предложения вернуться к Конституции 1994 -го года имени Бабарыка и некой новой конституции, которую все-таки допишут мудрецы из администрации президента. Что, что порекомендовать делать простому человеку? А простому человеку можно порекомендовать только одно. Не верить в сказки. Как можно больше самим образовываться и смотреть, и понимать, где за какими конкретными решениями прослед... прослеживаются чьи-то конкретные интересы. Ну, хорошая, конечно, рекомендация. Ну, скажем, мне кажется, что появится Конституция от президента, будем обсуждать, будем думать. Но пока что, когда речь идет о референдуме по поводу возвращения 1994 -го года, нам надо кричать и голосить, ребята, а что с вопросом собственности, а что с языком. Да. Видимо, как-то так. Ну, на этом мы, наверное, закончим. Уж извините, у нас тут действительно напряженное время, и Бацила залютует, поэтому мы, возможно, перегружаем вас новость новостями специфической белорусской политики. Я надеюсь, что к осени все закончится. Мы вернемся к образовательным роликам. И будет в старые добрые времена. Да. С вами были Алексей Кудрицкий, историк и компаньер Ре. И я. До новых встреч. Пока.